Теперь э, так случилось, что она уехала с богатым пареньком в Сочи, и мне пришлось выбрать другой автомобиль. И, в общем, теперь у меня вместо молодой девочки старенькая бабушка, которую зовут BMW. BMW 36-й кузов, седан. Изначально я смотрел другой автомобиль. Приехал за ним, там... Получилась такая история, что по факту оказался автомобиль совсем не такой, как изначально мне говорил продавец. И в срочном порядке в этом же городе мы начали искать другой автомобиль ночью и наткнулись вот на данный экземпляр. Осмотрели его ночью, полдвенадцатого, под снегопадом. В принципе, все, что я увидел, меня устроило. А что я, в общем, увидел? Пойдемте, покажу. Это был автомобиль черный, стоящий на всех колесах. Их было четыре, в принципе, с виду целый, нормальный. В нем был каркас установлен уже, каркас по приложению, чтобы можно было без э, трудностей и переделок уже поехать спокойно в РДС. Это сделано со всеми откосинами, э, необходимого диаметра трубы, определенной стали, из, из определенной стали изготовлены. в общем, каркас такой, как нужен. Это раз ковши, спортивные сиденья тоже соответственно стояли оба, сейчас пока один стоит, но это мы перемещаем его под, вот непосредственно меня уже подвинули назад, там немного чтобы было удобнее поэтому пока один ковш так будет два также в автомобиле установлен был бак ATL, он сейчас демонтирован для, так сказать проверки и возможно ребилда, если это нужно будет вот он был установлен на этом месте автомобиль был без каких-либо облегчений стандартной крышки багажника, стандартные двери из облегчений было только стекла передних дверей они были изготовлены из поликарбоната но они сейчас сняты, позже я покажу далее была сделана проводка которую вот в таком она виде, которую, я думаю, что стоит проверить и ребилднуть, потому что ее вид ну, не внушает доверия, но вроде бы все работало, как, говоря, как говорил продавец. И я на автомобиле проехался перед покупкой, и, в общем, действительно все работало, но проверить стоит. Также на автомобиле установлен хороший ручник, известный фирмы, Деколаб, один из лучших ручников на данный момент считается, качественное изделие, я, в общем, был доволен, мне эта блестящая штука, даже в темноте сразу увиделась. я порадовался, что она тут есть. Далее, что в автомобиле у нас есть, еще у нас в автомобиле есть мотор, мотор это 1 GZ GTE, vti мотор, уже с замененным блоком управления. То есть им, э, этим мотором управляет э, мозг Январь 5.1. Катушки стоят, там фольксвагеновские хорошие. Также стоит сингл уже Гаррет 3076. Э, R причем с кованой крыльчаткой хорошей. Э, и очень приятная еще штука, горячая часть турбины фирмы Тиал, сделанная под V-банд, небольшого размера, для того, чтобы мотор мог уходить на обороты пораньше. И выхлоп выведен в крыло, соответственно. Вот он тут у нас будет рычать и плеваться огнем. Мне это тоже очень-очень нравится. Я этого хотел всегда. Еще на Мазде думал такую штуку сделать. На машине стояла трансмиссия. 154 коробка, которую мы сейчас меняем на BMW ZF-320 и э, что, перейдем к подвеске, например. Кит выворота фирмы Vicewap на данный момент, наверное, одно из лучших решений для дрифта и для BMW. По амортизаторам по стойкам спереди стоят стойки WUZ Drift Spec, далее, что у нас тут есть еще с подвески. На автомобиль установили ребята заднюю балку целиком, со всеми рычагами и редуктором от Silvia S14. То есть такое необычное решение для BMW, Ну, в общем сзади здесь сливочная подвеска теперь, распространенная, э, дешевая и как показывает, э, как показали годы, хорошее решение, машина рулится, управляется на этих подвесках. В общем, вот. И амортизаторы сзади стоят э, фермы KTS разные разные производители, но мы отвозили эти амортизаторы уже на диагностику, компанию Кинетика и ребята сказали, что амортизаторы работают очень хорошо, одинаково. И вот на этом, на таком комплекте пока я останусь. В общем, этот набор я считаю достаточно хороший для того, чтобы спокойно ездить показывать какие-то результаты. Я надеюсь, что хорошие и не думать о том, что вот-вот этот ротор может кончиться, либо если ты там согнул какой-то рычажок или сломал какую-то деталь от этого редкого автомобиля Mazda, что у тебя теперь будет какой-то огромный страшный головняк, ты будешь искать эти детали там неизвестно где. А для BMW, мне кажется, вообще в любом уголке мира в любом захолустье можно найти нужную тебе деталь что на подвеску, что на кузов сзади ниссановская подвеска тоже как грязи этих запчастей поэтому в данном случае, я думаю, у нас с этим автомобилем и такой его комплектацией будет минимум проблем с запчастями и всем остальным так как автомобиль был приобретен не за миллионы рублей а за сумму гораздо меньшую Естественно, надо было понимать, что на автомобиле будет много каких-либо доделок. В общем, как набор запчастей, автомобиль получился хороший, с большим количеством хороших запчастей. Но некоторое их состояние и какая-то там сборка оставляла желать лучшего. Соответственно, мы устроили там практически полный перебор автомобиля. Что было сделано? Мы разобрали подвеску всю, поменяли шайсы, которые были уже уставшие и в которых был люфт, это там шайсы амортизаторов, верхних опор, потом отдавали в переборку сами непосредственно стойки, амортизаторы, но вот по поводу стоек оказалось, что с ними все в порядке, ребята из кинетики, они занимаются профессиональной переборкой амор сказали, что все будет, все хорошо, и поэтому со стойким никаких э -э работ не проводилось, кроме как осмотра. Далее... Э -э -э <свист> <свист> так. далее мы отрезали какое-то количество гнилого металла, который тут висел, был сильно жеван, гораздо сильнее, чем сейчас. Тут были какие-то следы коррозии, вот похожие похожие вот на вот это, а, здесь это еще не доделано, но возможно будет. Ну, в общем, что-то мы отсюда отрезали, что-то попытались подвыровнять, подкрасили, но это все такая лирика. Потом переложили немного трубки топливные, чтобы они шли не под низом автомобиля, как они были а -э, изначально здесь, а -э, немного приподняли наверх, что если вдруг Куда-нибудь я вылечу, чтобы они, в общем-то, остались э, невредимы. Сзади по подвеске были сделаны такие работы. Мы подняли балку э, на 4 сантиметра наверх, потому что она изначально была неправильно установлена, э, слишком низко. Получалось, что когда автомобиль стоит на земле, э, под своим весом, у него привода стоят не ровно отходят от редуктора к ступицам, а под большим углом. То есть редуктор висел вниз, и привода шли наверх к ступицам. И когда в навале ты даешь газ, идет большая мощность на всю трансмиссию, на привода, и механизм вот, шрус начинает работать под углом, под нагрузкой, и это может повреждать его. Поэтому мы подняли балку для того, чтобы привода, когда автомобиль загрузится находились в ровной плоскости не опущенные, не поднятые, а в общем они теперь у нас стоят ровно, когда автомобиль опущен когда мы проверяли уровень масла в старом редукторе и вообще наличие масла выяснили, что в масле находится много металлической стружки, зубья и так далее в общем слили масло, стекло несколько зубьев вместе с этим маслом и стало понятно, что надо приобретать новый редуктор соответственно вот мы приобрели новый редуктор уже под э, 5-болтовые э, привода. Говорят, что это, типа, хорошо. Потому что то, как у нас было до этого, это три фланца по два болта. Это не очень хорошо. А тут уже редуктор с э, LSD с блокировкой, как гласят надписи вот тут. В общем, думаю, что он у нас будет хорошо и счастливо возить нас боком. По тормозной системе. Был очень такой вялый ручник, ты его тянешь, он как-то так. Ну, может быть, это в сравнении с Маздой, который которой было все хорошо, но в общем здесь он мне показался достаточно вялым, несмотря на то, что деколлап стоит, типа хорошая штука и так далее. После осмотра поняли, что дело в старых тормозных шлангах, которые были резиновые истоковые, поэтому поставили армированные шланги, чтобы при нажатии на тормоз и на ручник шланг не распирало, он не деформировался, а все усилие, которое идет от жидкости, шло сразу же в суппорта и был четкий ручник, очень. дергаешь, и он сразу же схватывает без какой-то размазни. Мы заменили коробку на ZF 320 вместо 154, потому что отребил 154 коробку было достаточно дорого, а тут получилось стоимость ребилда этой коробки. Мы заменили весь комплект, изготовили новый кардан, отбалансировали. И, в общем, теперь у нас коробка, которая переваривает достаточно большую мощность, и в случае ее кончины достаточно дешево обходится, и ее можно приобрести тоже в любой подворотне практически. А это соответственно прощает нам жизнь в случае ее поломки. Бонусом ко всей этой истории было то, что старый кардан по ощущениям был не отбалансирован. Он бил. И проведя эту замену, мы убили несколько дрифтозайцев сразу же. Поимели новый кардан. Поимели коробку распространенную. И избавились от некоторых геморроев. Но еще такой момент, что к этой коробке, поскольку она дизельная, у нее передаточное число другое абсолютно, к ней нужно было приобретать редуктор с своим передаточным числом, тоже, чтобы все было удобно ездить. И как раз тот редуктор, который мы покупали, удалось найти с требуемым нам, нам паром Числом? И хорошо что все хорошо а счет ребил до топливного бака поскольку автомобиль достаточно пожилой и не только за счет своих лет он по моему девяносто второго года или девяносто четвертого плюс-минус в общем и в спортивном виде он уже эксплуатировался достаточно давно и спать спокойно и не знать, что в баке в топливном я не мог, поскольку в топливном баке есть э, такие вещи, как поролон. Э -э, специальные штуковины э, внутри находятся. Это поролон, поролон в баке находится для того, чтобы топливо в нем не плескалось внутри. Э -э, и со временем данный поролон э, начинает расслаиваться, от него отваливаются какие-то кусочки, вот эти всякие и так далее. Соответственно, нужно было проверить, посмотреть, как поролон, как бензонасос и так далее внутри себя чувствует. Проверка показала, что все хорошо, что с поролона все нормально. Вот И это оставшийся поролон, который еще в бак предстоит запихнуть. В общем, он в хорошем состоянии, он не крошится, достаточно свежо, все. Теперь можно спать спокойно насчет этого, не переживать. Также нам нужно будет еще проверить такие вещи, как. Уплотнения, проводочки, контакты. Вот здесь видим, что развалилась резиночка. Скорее всего, здесь будет подтекать. Вот видите, прям отваливаются кусочки. Вот это нам надо будет, я думаю, что переделать, чтобы бензин не начал сочиться там в какой-то момент. Также получился э, интересный момент. Когда устанавливали насос в бак, это фильтр грубой очистки. И когда фильтр запихивали внутрь в бак и в поролон, получилось так, что этот фильтр сложился таким вот образом, и фильтрующая плоскость была очень маленькая. Это, об этом свидетельствует вот это грязное пятно, которое просасывало. Так что фильтр работал только вот в такой плоскости. Это не очень хорошо. Мы поменяем этот фильтр, установим его большего размера, плюс в нем будет внутри там ребра жесткости, чтобы он не сминался, с ним ничего не происходило. В поролоне вырежем специальную э, выемку, э, в котором он будет находиться и не будет складываться. В общем, поправим все эти нюансы и э, будет все у нас прекрасно, потому что бак сам по себе хороший. Это бак фирмы ATL. Это очень известная фирма, которая производит топливные баки, там, то, и топливные системы имеет эмалагацию фиашную ну в общем это один из самых крутых баров, который может быть по машине осталось еще сделать какое-то количество работ таких как отребилдить проводку покрасить салон изготовить кулису поскольку меняли коробку привести патрубки в порядок которые идут от турбины к интеркулеру чтобы все ровно подходило и не сифонило также насчет внешнего вида. Мы хотим сделать, чтобы у нас автомобиль данный, новый, был в нашем цвете, в командном, как была и Mazda, как и Marine mercedes Мерседес. В общем, будем приводить BMW в качественный внешний вид, красить в такой же цвет, чтобы все было красиво и радовало глаз. Сегодня я вам рассказал о автомобиле и его изначальном состоянии. Если у вас есть еще вопросы по нему, то задавайте их в комментариях. Будем отвечать по мере возможности. Все, всем пока!